Всем привет, с вами я, Адилет, и сегодня мы покажем вам новости за последние 7 дней, что происходило и что случилось. Так что давайте, смотрите до конца и будьте с нами, давайте. Чанбек больше не депутат чорку кенеша, досрочно преградил полномочия. Ранее Абиров заявил, что решил сдать свой мандат. Центральная комиссия по выборам и проведению референдума на заседании 27 марта досрочно преградила полномочия депутата Джоргу Кенежа Анбега Абирова. Международном аэропорту Манас торжественно встретили новый рейс из сияния. На 127 кМ на автотароке мерзаке Каракулджа Алайку со склона упал большой камень, загородивший одну полосу тароки. Как уже статили наказание за ряд нарушений ПТТ? Напомню, что с 8 марта было уже стачено правило дорожного движения. Бишкеки <музыка> устанавливают контейнеры бункерного типа для подземного хранения мусора. В первомайском районе Пишкека в пилотном режиме реализуется проект по подземному хранение мусора. Первая площадка установлена между улицами Киевская и Токтового напротив КГУ имени Арабаева. Сатыр Табарову присвоят 9 дан по Тайкванто. Президенту присвоят почетный 9 дан по Тайкванто. сообщает официальный сайт Катмина. Об этом стало известно 28 марта встречи представителя Капмина Агглбека Чабарова с президентом Всемирной федерации Тайванто Чунквачу. Зимой в Бишкеке должно быть минимальное количество машин. Ак Аклбек Джабаров поручил МВТ уменьшить количество автотранспорта для борьбы со Смоком. Глава Кабмина Аклбек Чапаров поручил оптимизировать транспортный поток так, чтобы зимой было минимальное количество машин, которые выезжают в пешки. Снежный барс, горные козлы, лиса и манул. Попали на катеры фотоловушек в фантениры. Сейчас это все мы покажем. В Кыргызстане заморозков и мороза не ожидается сообщили о Кипресс 29 марта в Кыргызской Драмете. В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой F4. Талжки Тож, силой 2,5 балла ощущались в Паткенской области. По данным института сейсмологии КР 29 марта в 11.22 на территории Таджикистана зарегистрировано землетрясение магнитуда F4. Русский язык имеет статус официального. Сатыр Джапаров заявил, что против любых политических манипуляций в этом вопросе. Президент заявил, что выступает решительно против любых попыток политических манипуляций в вопросе статуса русского языка в Крымстане. Русский язык закреплен в качестве официального языка в Конституции страны, заявил он 29 марта на встрече с заместителем представителя правительства России Алексеем Лавершчуком. Россия построить в Кыргызстане девять школ. Подписано соглашение между двумя странами. Председатель Капмина, руководитель администрации президента Акубек Чабаров и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провели 24-е заседание межправительской. Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. iPhone 15 выйдет без флота под сим-карту. По данным портала iGeneration, Представители модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro могут лишиться слота под стандартные сим-карты. Это изменение коснется не всех моделей смартфона, а лишь тех, что поступят на европейские и американские рынки. Ранее Apple уже убрала слот для физической сим-карты для американской версии iPhone 14. Так ли это или нет, мы узнаем на презентации iPhone 15, который состоится уже в сентябре этого года. В администрации президента назвали, с какими руководителями кос управления быстро обращаются. Заместитель начальника управления, контроля, исполнения решений президента и капмина азамат усманов 30 марта назвал с какими руководителями госуправления быстро обращаются так на пресс -конф конференции в бишкеки он сказал что нарушение установленных сроков исполнения решений президента и кабмина это всегда чп для системы Косуправления. Активист полот Ибраимов стал советником президента. Общественный активист полот Ибраимов назначен советником президента Кыргызстана Сатыра Чапарова на общественных началах. Полот Ибраимов известен как блогер и основатель движений Сафари ворующего в Квася с проявлением коррупции и правоохранительных органах регулярно публикует в социальных сетях видео с нарушением правил дорожного движения И вот все новости за последние 7 дней которые вы не пропустили благодаря мне и давайте кто посмотрел до конца, тот обязательно поставит лайк и подпишется на канал. А я знаю кто не подписан. Еще это знаете, я не буду здесь пока что активничать. Потому что я это готовлюсь к съемкам нового фильма. Так что пожалуйста, если тут видео не будет, так что не уходите, не отписывайтесь. После этого фильма, после этих всех дел, все будет, все у нас будет четко. Так что давайте. Я с вами буду прощаться. Всем пока.